Добрый день, уважаемые зрители. Информагентство Ледокол проводит очередную передачу. Итак, первый вопрос нашим двум участникам. Новый президент, новое правительство. Каковы перспективы изменений в стране? Ну что, Марк Антонович, вы скажете? Давай, Димай Константин Значит, Судя по составу правительства, никаких изменений в лучшую сторону ожидать не стоит. Я полагаю, что будет только хуже ситуация. Судя по тому, что во главе целого ряда ответственных министерств в ранге вице-премьеров оказались люди откровенно карикатурные, такие как, например, Мутко, то ожидать чего-либо хорошего не приходится. Надо полагать, что будет продолжаться либеральный курс, который в конечном итоге приведет к одному – крах в российской экономики, в чем весьма короткие сроки. Я закончил. Юра. Да, Марк Анатольевич, теперь ваш ответ. Конечно. Так вот, сейчас Константин чем полностью согласен, я бы даже усугубил. Купил, Дело в том, что э, по-прежнему э, по в страны находятся люди, уповающие на возможность каких-то соглашений с евроатлантической цивилизацией. Они, по-моему, не понимают, что англосаксы, германцы, французы... И прочие привыкли договариваться уже тогда, когда их враг связан по рукам и ногам, и на каждой конец сидит поженда. Вот тогда они только могут договариваться. Это, это я посмотрел внимательно на экономический форум в Санкт-Петербурге. Очень много восклицаний, очень красивых товаровений. А по сути дела, практически ни одного соглашения не подписано, если считать продленного договора с ТОТОМИ. То Политика удушения России сохраняется. Президенты и правительство розовые очки снимать не хотят и упорно надеяться на какие-то преференции от западного мира. Главная надежда ставится, как я понимаю, на то, что обиженная очень сильно Европа, обиженная Америкой, якобы визится сейчас под ядерный полпакт России. В не произойдет никогда. Ну, э -э Я бы добавил, Марк Анатольевич, в том случае важный момент. Здесь не столько люди, мыслящие категориями геополитики, сколько люди, мыслящие категориями собственного кармана. Больше ничего. Они решают единственную задачу — сохранить, попытаться сохранить те капиталы, которые не вывезли за рубеж. Люди глупые, неумные. Люди, которые думают, что они бы возили свои деньги для того, чтобы они, и они там могли бы хорошо, не просто хорошо жить, но и командовать тамошней экономикой. Этого никто не допустит. Поэтому то, что началось сегодня... В, вот, в последние дни начались в Великобритании, а там речь идет не что иное, как о начале процесса конфискации тех громадных капиталов, которые были вывезены из России, с изгнанием потом всех этих так называемых олигархов из территории Великобритании. Поэтому Обрамович впервые среагировал, он переобрался в Израиль, но ведь э, те активы, которые у него остались в Великобритании, а ведь туда основная часть активов вывезена, они там остались. Я порой слышал такие слова о том, что вот э, об этом говорят, что вот зря наши олигархи не прислушались к мнению президента и не вывернули капиталы в России. Они не могли этого сделать физически. Потому что как только они ставили вопрос о вывозе капиталов из европейских банков в Банки России или каких-то третьих стран, им в первую очередь задавали вопрос. Представьте документы о чистоте ваших капиталов. Откуда вы их получили? что они, естественно, представить не могли. Поэтому там все осталось. Естественно, не вывезешь огромные поместья, не вывезешь э, дома размером с дворцы, которые там все они понакупали. Так что Велика, Великобритания обогатилась и отдавать капитала не забирает. Сейчас начинается конфискационный процесс в Европе в отношении наших олигархов. Это потеря российских денег, денег громадных. По разным оценкам, от полутора до двух с половиной триллионов долларов было вывезено в рамках частных, частных накоплений, почти не государственных, а частных накоплений. И этот процесс продолжается. То, что сегодня на этом форуме Петербургском показал, был, а да, порвал ситуацию, доклад Фека, Александра Фека, который практически продемонстрировал, каким образом обогащается э, властная верхушка России, даже в рамках одного единственного Газпрома, там разные проекты и всевозможные так называемые подрядчики, как пауки, пересосавшиеся к российскому бюджету, сосутся из него не сотни миллионов миллиардов, а уже речь идет о триллионах рублей. Ну, какие могут быть разговоры? Но я могу только добавить, вам, Константин Валентинович, Абрамович не случайно перебрался в Израиль. Если он получит, он его получит израильское гражданство, то Англия не рискнет конфисковать капиталы израильского гражданина. Ну, это может быть так, может быть так. Хотя, я могу сказать, что западная цивилизация может пойти на все. Не, но ну здесь э, израильское лобби не допустит этих вещей. Но я бы хотел добавить вот еще что к этому вопросу. Ведь э, вы назвали их э, глупыми, не умными, а для себя они, ребята, очень умные. Дело в том, что они в России свою родину не видят. Они, видят. они видят здесь, как говорится, поле чудес, которое можно, как говорится, денежки вырыть из-под дерева и дать дёрг. И они продолжают в это усиленно верить. А что дальше будет? Ну, посмотрим. Но дело знаю. в том, что ты понимаешь, что дёрто давайте им некуда. Дело в том, что с этими деньгами, которые позволяют оказывать влияние на политику тех стран, куда они переехали, вот они не нужны. Кто допустит, чтобы, скажем, все эти воры, это все это взбесившееся ворье, по-другому я не могу сказать, управляло той же самой Швейцарией, Соединенными Штатами, Францией, Великобританией, да тем же Израилем, никто не позволит, никто не позволит. Вот и все. Это безусловно, но для этого надо иметь голову на плечах, а не счетную машинку, которая бабло посчитывает. Вот и все. Да. Я закончу. Так, тогда у нас второй вопрос. Способно ли нынешнее правительство вывести страну из кризиса? Марк Антонович, начинайте. Я продолжу. Так вот. Будем меняться местами. Да, давайте, Константин Владимирович, нет вопросов. Так вот, нынешнее правительство не способно ни к чему, кроме выполнения своих узкочастных задач по обеспечению своего собственного блага и блага своих детей. А для того, чтобы выводить страну из кризиса, надо понимать, каким путем это делать, что для этого нужно предпринять, каким образом строить определенный тип экономики, который позволит Реиндустриализировать страну, восстановить то, что э, они за эти э, 28 лет уничтожили, разрушили. А у них-то ведь в одном голове, как э, в сказке Салтыкова Шилина в городе Глупове, там был грозоправитель э, этого города, Арганчев, у которого было только два слова: Запарю, не потерплю. А у них два слова. Приватизация. Мировая э, структура, приватизация, мировая структура. Все, больше они ничего не знают. Поэтому я считаю, что это вопрос, как говорится, э, риторический. Ну, не способна капиталистическое буржуазное правительство, при том э, практически ориентированное на вхождение в мировую экономику, в мировую систему разделения труда, вывести страну из кризиса. Ими 28 лет или 30 лет назад Россия была определена как навоз для произвестания их личного благополучия. Они от этой мысли никогда не уйдут. Ну, я могу привести, раз уж упоминали, 28 или там 30 лет назад они это определили, не совсем так. Один великий политический деятель, которого звали Мао Цзэдун, в 1964 году сказал в своей газете, ну в газете китайской, что в 1950, 1953 году в Советском Союзе к власти, к власти пришли националисты и карьеристы, взяточники, цитирую дословно, эти люди, когда придет время, выбросят парт билеты, которыми сегодня прикрываются, и будут править в своих уездах как крепостники и феодалы. Вот это и произошло. Вот тогда все началось. Вот тогда, когда убили Иосифа Виссарионовича. Это первый момент. Теперь по поводу воссоздания экономики. Воссоздание экономики предполагает создание проекта будущей России. Четкое видение, какой она должна быть. И второе, стратегии, то есть линии поведения, которые позволяет достичь этого облика от мини состоящего. Людей, которые там находятся наверху, не имеют ни проекта осознания и понимания, какой должен быть проект России, ни стратегии ее, тем более стратегии ее достижения, вот этого проекта, того облика России, которым должен быть. Эти люди, которые на протяжении всех этих лет разрушали страну, целенаправленно набивая свои карманы, они даже не понимали простой вещи, что сильная Россия с хорошей экономикой это гарантия безопасности их капитала что сильные вооруженные силы в стране, в Российской Федерации, это гарантия их капиталов и власти. Они рубили суд, на котором сидят. Поэтому ожидать от них что-то невозможно. Я еще раз подчеркиваю, это люди, обладающие мышлением мелкого лавочника, которые волей судя показались на вершине власти и действуют им в категории мелкого лавочника. Обобрать все, что можно, засунуть кубышку и сидеть. У Бышко они видели западный мир, западные банки. Вот и все. Все очень просто. Другой стратегии поведения у них просто нет. Они не способны мыслить по-иному, понимаете? Не способны. Поэтому речь идет о том, что перспектив у России э, при нынешнем правительстве улучшить ситуацию нет никаких. Более того, я скажу еще подчеркиваю одну вещь. В России сегодня наблюдается резкий дисбаланс. Внешняя политика России строится на откровенно имперских началах. Мощный, самостоятельный геополитический центр силы, диктующий свою волю миру. А внутри либеральная стралиния поведения, э, целиком и полностью подчиненная западной цивилизации. В такой ситуации даже намного лучшей жила Николаевская империя. Я имею в виду Николая Второго начиная вот с конца 19 го весь, первую половину, первое начало, вернее, начало 20 века. И это все привело к революции. Сегодня ситуация такая же. Больше того я хочу сказать. Если кто-то думает, что мы сейчас живем в мирных условиях, ошибаетесь. Первая фаза гибридной войны началась. Вот то, что мы сегодня видим, оголтелая, беззастенчивая. Без каких-либо доказательств, обвинений России вообще в самых диких вещах, ну, например, вытащили сейчас по Боингу 777, якобы нашли ракету, которой был сбит этот Боинг, ракета комплекса БУК-М. Понимаете, 4 года ее найти не могли, а тут раз и нашли. И сразу же дошли даже с номером. Понимаете, просто бред сумасшедшего. И даже не заботятся о том, чтобы найти какое-то весомое обоснование под все это дело. То есть... Гибридная эта война, первая фаза уже началась. И как вы помните, именно война, Первая мировая, привела к тому, что в России состоялась революция. Вернее, предпосылки создал Николай II экономические, а военно-политические создала мировая война. И сегодня это произошло. Вот сегодня погибли еще четверо наших военнослужащих в Сирии. Это трагедия, наша трагедия. И такое, и жертвы эти будут нарастать. Мы получим войну на Кавказе, мы получим войну в Средней Азии уже в ближайшее время. И что мы там будем делать? Мы туда будем бросать силы и средства. Нас будут говорить, что мы должны консолидироваться. Народ будет консолидироваться до поры до времени. А потом получится то, что получилась в 1915 конце 15 в начале 16 а потом вырвелось в события 1917 года. Нельзя забывать еще одно. Российская политическая элита уже расколота. И уже такие фигуры, как Фридман и Авен, об этом уже тоже говорится, в интернете информация есть, уже нашли общий язык с фигурантами из Американского Сената и Конгресса. Надо понимать, что эти любви оказались перед угрозой потери всех тех капиталов, ради которых они жили, ради которых они грабили страну, рисковали. Вот, которые рассчитывали, что все эти капиталы достанутся их детям, они оказываются угрозой лишения всего этого, всего смысла их жизни. И ради этого они сдадут все. Они до этого спокойно разрушали и сдавали Россию, а уж тем более, теперь, типы, теперь, теперь тем более. Они это сделают совершенно спокойно и без застенчиво. А в чем это будет выражаться? А выражаться это будет тем, что вот эта публика начнет уже конкретно организовывать в России, простите меня, цветную революцию. Точнее просто революции. Вот и все. Так. И третий вопрос. Константин Валентинович, это вам будет в первую очередь. Да. Что делать коммунистам? Значит, что делать коммунистам? Значит, первое, что надо делать сейчас коммунистам, это четко сформировать, сформулировать облик будущей экономической и политической системы России вынятно довести, сформулировать и э, доводить, начать доводить это до населения. Причем население должно доводиться в лозунговом уровне. Для научного сообщества это должно быть, конечно, в четком, ясном, научном форме в виде какого-то научного доклада. Это первая очередная задача. Вторая задача, которая стоит перед коммунистами, состоит в том, чтобы действуя в рамках понимания того, что партия нового типа это не партия иерархическая образца начала, 19, начала 20 века, а сетевая. Это развертывание сетевых структур интернет, в интернет-сообществе, не только в нем, вот, с втягиванием туда разных представителей, скажем так, политического, вернее, государственного истеблишмента. Вот я так сформулирую. Далее. Значит, коммунисты должны понять одну простую вещь что э, российские силовики, все, включая ФСБ, включая МВД и, конечно, вооруженные силы, это их союзники на случай, когда в России начнется цветная революция. Потому что всех, у всех этих людей перед глазами есть пример Беркута. Им оказаться в положении беркутовцев не захочется. Не захочется оказаться в положении офицеров вооруженных сил Украины после Майдана, как их ставили на колени. И они будут искать политическое знамя, под которое стать, для того, чтобы это совершить. Конечно, это будет не Зюганов. Зюганов рассматривается как фигура уже вмонтированная в политический эстеблишмент России. Это должны быть коммунисты истинные, настоящие коммунисты, которые не вмонтированы в политическую структуру действующей России, не являются ее составной частью. Ну вот, наверное, все. Марк надо налаживать отношения. То есть на митингах, я добавлю так, проводя митинги, коммунисты должны работать не с теми, кто приходит на этот митинг, которые составляют там электорат, поддержку нашей партии. Я сам убежденный коммунист, поскольку эти люди, которые пришли на митинг, тогда уже, они уже убеждены. В первую очередь надо работать с теми людьми, которые в серых шинелях стоят в роли охранников этого митинга. С ними надо работать. И чем больше их туда пригонят, тем лучше. Потому что это наша аудитория. Им надо объяснять, чего мы хотим. Им надо объяснять, какой мы видим Россию. И им надо объяснять, кто главный враг России. А главный враг России не за океаном. Он за стеной. Мартин Итак, значит, ну я э, не соглашусь с Константином Валентиновичем только в одном. План, собственно, уже есть. У нас перед глазами наш опыт строительства социалистической экономики с определенными ясными понятными задачами, ясной системой функционирования и достаточно понятным конечным результатом. Сути дела, все беды нашей экономики на сегодняшний день – это наличие в ней паразитного звена, наличие буржуазии, которая заинтересована только личными прибылями а не благосостоянием страны. В остальном в дальнейшем я абсолютно согласен. Значит, задача наша на сегодняшний день заключается в первую очередь в создании мощного интеллектуального кулака путем разъяснения людям ситуации. Не так возможности перевести ситуацию в некие мелкие личные проблемы объяснять людям, что эти мелкие личные проблемы это всего лишь следствие власти капиталистов в нашей стране. Более того, я согласен с Константином Валентиновичем, что э, буржуазия российская, крупная олигархат, в попытке спасти свои капиталы, будут стремиться любыми путями захватить государственную власть. И ей в этом обязательно будут помогать внешние силы. Поэтому задача коммунистов, как раз борьба на два фронта и с внешними врагами, и с внутренними врагами. И вот здесь нашими действительно союзниками являются и армия, и органы, отвечающие за внутреннее состояние страны. И если мы сумеем убедить товарищей из вооруженных сил, из ФСБ, из МВД, из Министерства чрезвычайных ситуаций в том, что спасение нашей страны в отказе от, капиталистической системе, в ликвидации власти капитала в нашей стране и в социализма, вот тогда мы победим. Я можно добавлю немножко? Я хочу заметить один важный момент. Я сам до 2007 года был офицером Генерального штаба, так что эту аудиторию знаю достаточно хорошо. Я вам скажу только одно. Основная масса офицерского корпуса не воспринимает вот этот буржуазный мир, основная масса. Я говорю о людях, звание полковник, подполковник, а уже лейтенанты говорить не о чем, тем более. Их в этом особо убеждать не надо. Просто речь идет о том, что надо продемонстрировать, что э, в критический момент есть четкое знамя, то есть группа людей, авторитетных, которых знают в вооруженных силах и в обществе, которые готовы взять на себя политическую ответственность. Ведь в чем была сила Ленина и партии большевиков? Помните эти знаменитые слова Кирианского, что нет такой силы в России, которая способна была взять политическую ответственность за страну? Это было сказано в собрании. И тогда сказал Ленин, есть такая партия. Вот сейчас вот это нужно, чтобы это было понимание. Это первый момент. Вот. Ну и потом я хочу особо подчеркнуть, что в данном случае коммунисты повлиять на ситуацию, развитие ситуации в России, сильно не могут при теперешнем раскладе дела. Сейчас ситуацию в России, развитие ситуации в России определяет две, два сил, две силы. Это Запад, стремящийся разрушить ее агентура, его агентура влияния здесь внутри России. И второе, варьё, которое управляет страной. Вот две этих силы. Эти две силы неизбежно ведут к революционному взрыву. Рано или поздно. И коммунистам надо быть готовым стать той, тем знаменем, вокруг которого, к которому примкнут в первую очередь силовики. Вот это краеугольный камень. Поэтому работать надо с ними. Поэтому те люди, которые на митингах орут и призывают оружие, это провокаторы и враги. Это надо четко понимать. Вот это четко надо понимать. А работать надо. Причем я могу сказать, вот эти сетевые структуры, как я уже говорю, у них сидят то же самое. Люди в службы службе «Время» сидят те же самые силовики, те же ФСБшники, те же МВДшники, те же самые офицеры, те же контрактники сидят, их жены, дети. И с ними работать, с ними работать путем общения, доведения каких-то идей. Потому что у всех у них один вопрос. Хорошо, если не эти, то кто? И когда им говорят «кто?», то тогда, если не буржуазный стоит, то какой должен быть? Люди многие забыли. Вот я просто процитирую учебник, старый советский учебник по поводу ипотеки, где говорится о том, что ипотека – это способ порабощения крестьян и рабочих, простого созидательного люда, даже мелких собственников, путем... Э -э -э за их попросту под громадные проценты, когда они должны платить и платить и проценты вечно. Вот, собственно, и все. Все это хорошо известно, просто многим надо это напомнить. К сожалению, многие не знают этого, забыли. Забыли. Надо рассказывать. Тогда и давайте, Константин Валентинович, будем думать о том, каким образом до них это все завести. Это отдельная статья. Ну, собственно, то, что вы делаете, это и есть система разъяснения. То есть разъяснение. А что касается взять на себя ответственность? Коммунисты никогда не боялись ответственности. Этим, этим они и отличаются от всех остальных. Я еще хочу, Марк Анатольевич, заметить одну маленькую вещь. Я забыл об этом сказать, но сейчас я должен сказать. Вот я процитировал слова Мао Цзэдуна. Я его считаю величайшим коммунистом и политиком нашего времени, 20 века. Вот. Но хочу заметить одну вещь. В первую очередь надо быть разъяснено каким образом должна быть поставлена заграждение для того, чтобы на высшие руководящие должности не проникали тех, которые, упомянул националисты, казнокрады, взяточники и карьеристы. А для этого есть единственный способ, который, кстати, апробирован в императорской Японии. Это возможность влияния и пресечения действий высшего начальника подчиненными. И когда высший начальник начинает творить безобразие, типа строить личные дачи, там, накапливать капиталы, то вот тогда младшие подчиненные ему люди должны пресекать его деятельность. И это должно делаться снизу доверху. Наверное, такой путь правилен. Но мы на эту тему у себя в организации тоже думали, Константин Валентинович. И мы нашли метод, который называется «Коммунистическая партия как иммунная система» диктатуры пролетариата Правильно. На, базе а улени... корпуса, на базе корпуса стражи исламской революции примерно Совершенно. Совершенно. Совершенно. а есть еще работа э, как нам реорганизовать рактрин да. вот поэтому я думаю что вот мы у себя в союзе коммунистов многие теоретические вопросы уже разобрали и пришли к определенным выводам <coughs> задача проверить эти выводы на практике у меня все. Так, ну у нас есть вопросы. Итак, первый вопрос. Если, есть ли, по мнению участников диалога, сегодня в стране силы, вокруг которых можно объединиться, разделяющим ваши взгляды? Константин Валентинович. Сегодня силы, которые разделяют, ну есть, конечно же, есть, конечно же. Есть, конечно же. Я могу сказать, что в первую очередь это, э, скажем так, рядовые и руководство регионального звена Компартии Российской Федерации. Это вот в первую очередь. Там есть порядочные люди. Ну вот, то, что союз коммунистов, о котором ходит Марк Анатольевич, это второй вариант силы. Есть э, другие люди, которые... Ориентированы там на которые находятся в структурах русских националистов. Там люди многие просто политически дезориентированные туда сунулись, но они порядочные люди и, по сути дела, стоят на коммунистических идеях. Поэтому вот так вот сходу сказать, какая-то одну силу назвать я бы не стал Это комплект сил. И это, кстати, очень хорошо. Потому что при возникновении вот такой острой ситуации, именно союз, сообщество вот таких вот политических сил, как подсказывает опыт, кстати сказать, Великой Октябрьской социалистической революции, и решат эту задачу. Потом произойдет реорганизация, слияние, разделение, происходят переходы от одной силы к другой людей, вот, и сформируется та политическая группировка, та политическая сила, которая возглавит страну. Так, Марк Анатольевич, как вы скажете? Ну что, я могу сказать только одно. Я вот на, должен сказать по поводу того, что говорил Константин Валентинович. Я не буду говорить о рядовых и так сказать, начальных функционеров КПРФ. Они очень сильно одурманены Живановской деятельностью и, как говорится, практически в идеологическом плане не растут. Их сознательно ограничивают, как говорится, их идеологический багаж. Это статьями передовицами Зюганов. Что касается патриотических сил, ну, националисты, Константин патриотами быть не могут. Потому что все, вольно и невольно служат, причиной гибели страны, поскольку делят народ между себя по тем или иным признакам, там крови, чистоты, там и... <связь> и тому подобное. Здесь тоже надо быть крайне осторожным. И вот здесь я хочу сказать, что вопрос заключается в том, что создание коммунистической организации снизу, как... которые нужно людям объяснять. Если человек принимает эти постулаты, дальше можно работать. Если нет, он, понимаете, и услуживый дурак, и вероломный друг, они всегда опаснее врага. Я с этим много раз сталкивался. Марк Анатольевич, я могу сказать только одно. Что я вот имею дело поддерживаю отношения с постоянно действующим совещанием Национально-Патриотических сил России. Есть такая организация. Это много. Там много разных людей. Вот, Во-первых, там есть и коммунисты, раз. А во-вторых, среди тех людей, которые позиционируются как националисты, э, люди есть их, я бы даже сказал, большинство, которые стоят на коммунистических идеях, убеждениях. Просто в силу целого ряда обстоятельств, э, в том числе и за счет э, деятельности, так сказать, э, пропаганды действующей Российской Федерации, которая представляет националистов как главную угрозу режима. Вот это вот одна из их тем. Вот они примыкают к ним, видя, что они вроде как и явно борются против этого режима, хотят его видеть. Поэтому я могу сказать, что есть там, конечно, такие убежденные националисты, для которых русский буржуй — это сладкая Создание просто потому, что он русский буржуй. Вот. Я им объясняю, что мне безразлично, какой буржуй меня грабит. Русский, китайский, монгольский или кого-нибудь другой. Вот. Для меня он враг просто потому, что он меня грабит. Поэтому э, там разная есть публика. Э, очень много людей там, очень много людей, я бы даже сказал, на процентов 70 среди них, среди этих националистов, это те люди, которые видят Россию коммунистической, социалистической и придерживаются таких взглядов. Понимаете, Если они говорят, что надо все к черту национализировать, в первую очередь, и лишить буржуазии власти, то какие же они там националисты? Влада хорошо в будущем. То есть надо работать со всей, со всей этой публикой. И еще я хочу подчеркнуть одну важную вещь, которую нужно говорить, сказать. Понимаете? Партия нового типа – это не партия иерархическая, в которой стоит один лидер, который вот всех знает, которого все знают, и он возглавляет э, движение. Вот. Такая партия уничтожается легко. Ее уничтожают нынешние спецслужбы без всяких проблем и сожалений. Э, примером тому вот мой друг Владимир Васильевич Квачков. Ну и многие другие такого рода люди, которые сегодня отбывают в сроке, И быстро исключают из игры под предлогами. Реальная партия сегодня сетевая, в которой лидерами являются авторитеты. Вот вы, Марк Анатольевич, я, еще кто-то, других очень много людей, каждый, каждый из которых авторитетен в своей части. И эти люди, я в военных вопросах, вы в военно-политических, политических вопросах, другие экономисты, там тоже Катасонов, много других людей. Вот они в сети являются авторитетными людьми. Их прихватить за какую-то... Проблемное, там э, острые высказывание невозможно посадить тоже потому что это люди которые ну они авторитеты их знают они просто высказывают свою позицию причем позицию так предела допустимого закона Мы вот. их знают и когда начнется острая ситуация именно из таких такие люди поведут за собой массы вспомните что как происходило вся это все это происходило в, на Донбассе и на Луганщине кто там пришел в власти. Значит, я хочу заметить, что тогда вот организовывали эту борьбу те люди, которые никогда не имели отношения к официальным партиям, той же Компартии Украины. Это были люди, которые пришли, как говорится, снизу, вот как раз из этих сетей. И здесь в России будет примерно такая же картина. Ну, То, что Союз коммунистов России сегодня, партия, безусловно, авторитетная, известная, но она немногочисленная. По сути дела, это сетевая структура. И когда Полыхнет все это дело, когда это все полыхнет. Именно такая сетевая структура заработает. К тому же я хочу обратить внимание, что вот эта сеть, она отличается зачем? Вот это интернет-сеть, сообщество интернет-сети, что туда подключается в тех, кто хочет. Ну обсуждает проблемы экономики, как Россию вытащить из тяжелой экономической ямы. Ну обсуждают проблемы геополитики, как России преодолеть проблемы. И там сидят с вами, разговаривают уже не по долгу, а по желанию, по воле своей. Вникнуть, понять, что там происходит. Вашу позицию понять. Люди из ФСБ, из МВД, из вооруженных сил, их жены, дети, которые тоже потом влияют на своих мужей, их позицию и полет поведения. Вот так. Извините за многословие. Ничего страшного. Мы сейчас как раз начали практиковать телемосты между разными регионами. Вот это великолепная вещь. Вот. Идея присутствует не только члены Советского Союза коммунистов, ну и те товарищи, которые выражают желание обсудить какие-то вопросы, вот не дали, как сегодня днем такой очередной телемост проходить. <coughs> Давай, Юра, да еще вопросы. Нас а, следующий вопрос очень короткий. Почему россияне не хотят социализма, Марк Анатольевич? Вам? А кто это сказал? Вот да спроси, вот. спроси любого человека среднего возраста на улице, он тебе будет долго рассказывать, как хорошо ему жилось в Советском Союзе. А это значит, что он как раз и хочет социализм и вернуться туда. Это в основном рассказы тех, кто не хочет конкретно, чтобы люди вернулись в социализм, потому что туда исчезнет возможность ему наживаться за счет других. Но я могу добавить, что регулярно вот я получаю через сеть, через интернет, мне приходят ностальгические картинки о Советском Союзе. Ну, например, вот сегодня мне пришла изображена российская, советская трешка, и написано. Вот эти деньги вы платили за коммуналку. Вот это ваша коммуналка, прошу прощения, вот это ваша коммуналка при совке. Или, к примеру, нарисован, изображен рубль, и там перечень что можно было купить за рубль. Это завтрак и обед. Или, к примеру, написано талон 5 литров, стоимость 1 рубль 92 бензина. Вот вам. Вот вам э, напоминание о том, какая сегодня ностальгия по Советскому Союзу. Но при этом, я вот э, говорю, еще хочу добавить, Марк Анатольевич, еще один важный момент. Да, пожалуйста. Что... что Неправильно говорите вы, что только среднее поколение. Сегодня ностальгируют по Советскому Союзу и молодежь. Мне приходится иметь дело с молодежью. 25 лет, 30 лет, 21 год. И знаете почему? Даже 19-18 лет. 17. Почему? Потому что у них нет перспективы. И когда им старшие рассказывают, что страшное было наказание, когда было... После, после окончания института распределение по работам, причем на достойные должности. Вот. Они говорят, такое у вас было счастье. Потому что мы сейчас выброшенные с дипломом на улицу, куда хочешь туда иди. И по многие становятся а лидеры, что, башни, а, по что не только определенная работа, но еще и жилье предоставлялось. Молодой да. да, да. Вот. Я сказал, что среднего возраста, это те, кто помнит, как мы жили. Молодец, ну, это, не, сказала, я это, но... А это новое поколение, которое знает по рассказам. А поэтому разговор о том, что россияне не хотят социализма, это, это, ложь. И, это ложь. Самое примитивное. Я думаю, что, наверное, мы закончим на сегодня у Константина Валентиновича проблемы со связью. Он Почему? И... У меня связи нет, пока у еще 11%. Ну, смотрите, вам виднее, а то я хотел, чтобы вам не пришлось разряжать. До упора мобильник. Я, кстати, хотел еще пару минут с вами побеседовать после. Давайте побеседуем эфир. Я думаю, что, наверное, закончу вопрос. Остальные вопросы, Юрий Владимирович, передайте вопрос-ответ. В ближайшей передаче мы на это ответим. Хорошо. Все. Ну тогда. Тема на сегодня закончена. Всем до свидания. До свидания. Понятно.